Это вы нам рукой машете? Или вы официанта звали? И а. его мандаринки? Вы за каким столиком, Илья? А, вот где девчонки руками машут. Они мандаринки. А, а мужчина, это мандарин. Слушайте, так. Стоп! Как вас зовут? Алла. Алла, сядьте на место, пожалуйста. Не-не-не-не, я сейчас объясню. У вас был такой, у вас был такой фирменный выход. Можно еще раз. Это мы вырежем. Я просто понять не могу, вам плохо или хорошо сейчас. Танцуйте нормально вполне. Кто знает, может быть после этого танца вас повысят. Да. С Новым годом, с наступающим, а, можете даже пару слов сказать. Ой. Спасибо. Кто этот человек? Герасимов. Фу. нет, подожди. Какие отделы департаменты у вас? ФУ уже здесь. Фамилия странная. Косякова, да? Косякова, Мария ЦА. О, я Машу знаю, кстати. Маш. Просто я не знал, что вы Косякова. Мы начинаем. Мы начинаем главный розыгрыш года. Внимание на экран. Вас. У кого наполнены бокалы, давайте встанемся на секунду буквально Мы ведь сейчас встречаем наш корпоративный, свой родной Новый год Вы бокалы с Новым годом! Ура!